Приветствую вас, дорогие мои, на моем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами такое предновогоднее предрождественское гадание прогноз на камнях на будущее. Ну, скажем так, на будущий год или на будущий там полгода. Ну, такие я, я скажу что-то такое, что проиграется в ближайшие полгода, ну точно. Итак, перед вами четыре поля. А, еще хочу напомнить, что в конце видео для тех, у кого развита интуиция, кто чувствительный, там такой кусочек видео еще будет. А сейчас, дорогие мои, вы выбираете поле. Вот перед вами четыре поля. Звезда, луна, ромбик и солнце сильное. Так, просто такой рисунок. Вот, То есть выбираете, загадываете спонтанно. Кстати, вы можете одну фигуру для себя, одну для кого-то из, из членов своих, своих членов семьи, своей семьи или для любимого человека тоже можете, любопытство. Или про ребенка даже можете подумать, что там прозвонится, что там прозвонится, какая ситуация. А я уже потихонечку начну. Сегодня нам в помощь будут астрологические карты. И немножко колода оракула нам поможет. Все помаленьку. Будем собирать информацию отовсюду, скажем так. так. Ну, если вы, дорогие мои, там под видео не будет тайминга. Здесь не будет тайминга. Тут вот чисто по рисунку, по наитию. Я начинаю. Новый год приди, хорошие события принеси. Очень интересно. Итак, Итак начнем со звезды. Все-таки, да? Давайте со звезды начнем. Что я вижу тут? Дорогие мои, кто выбрал звезду, у вас важные события, ну вот в ближайшие 2-3 недели, скорее всего, ну я так по месяцам буду, в ближайшие полмесяца, очень важно что-то связанное с домом, с домом, дом-работа, работа-дом, может быть такая загруженность, может даже смешение тем, то есть вот тут это важно, сейчас мы смотрим важные, важные ситуации. Дальше идет изменение. Изменение в чем? Ну, скорее всего, изменение может произойти. Или вы сами захотите что-то в своей внешности поменять, или это наконец-то из-за дома, ради дома. Возможно, вы захотите или поменять работу, или переехать, или дополнительную работу, скажем так, найти. Да? Дополнительная тут история может быть. В этой всей теме, потому что камень такой, смотрите, и такой, и такой. То есть жизнь говорит, совмещай, экспериментируй, пробуй. Потом, скажу так, через 3 четыре месяца у вас произойдет важное событие, связанное, связанное кармического характера. Необычная ситуация, что-то может провозгласиться, открыться какая-то тайна, может на уровне сплетни, может, это вас расстроит, может, из-за этого вы пойдете даже какой-то скандал устроите. Ну, вот как вариант, то есть, вас может что-то очень не понравиться вам. Ну, вы знаете, бывают всякие ситуации. Также это такой период, когда может быть сложность, связанная с дорогом, с поездкой. Почему я так говорю? А потому что если совмещать э, не очень благоприятный, ну сложный, так, сложный Меркурий, он дает вопреки всему, когда вы идете на перекор судьбе, наперекор каким-то ситуациям, на зло, вы хотите что-то протянуть, вы хотите что-то, может быть, стать знаменитым, знаменитой, может быть, вы хотите э, то есть вы что-то вот хотите, но, кстати, вот этот камень, э, хрусталь, горный хрусталь в центре звезды говорит о том, что нужно ли это вам. Вы определитесь, нужно ли это вам. Может быть, вы даже готовы что-то во внешности изменить ради какой-то, может... Ну, не слава, а вот что-то такое, вот вау, да, где-то выпендриться. Стоит ли это того? Может быть, это слишком большие затраты, чтобы выпендриться, вот так. И хочу сказать, что, в общем-то, кстати, можно тут даже так добавить, что вот все, что связано с каким-то выпендрежем через какие-то тусовки или когда вы платите большие деньги, чтобы дома тусовку или оплатить какой-то партии, это вам как-то идет не впрок, к сожалению. Но, во всяком случае, в ближайшие 7 месяцев это может пойти не впрок. А что уж потом будет, там жизнь покажет, да? Но пока что вот так. И еще, конечно, подсказка. В ближайшие 3 месяца с момента просмотра вам этого видео очень будьте внимательны за своими текстами, потому что вы можете пойти на каком-то... Даже вы будете... Ну, Вроде приятная ситуация, вроде вы в релаксе, вроде все вокруг неплохо. Но вы что-то можете ляпнуть, брякнуть, что потом 4 месяца придется как-то вот восстанавливать или отмазывать, отмазываться что-то, извиняться уж тут не знаю. Но вот чтобы это вот не превратилось в карту вредной такой ведьмы такой когда подланки какие-то идут вот и еще кто еще не стал матерью может быть ближайшие три месяца четыре не стоит очень сильно как бы стремиться как сказать ну, стремиться вот к материнству. То есть, кто очень хочет девушке стать матерью, не надо тут очень насильственно к своему организму и как бы к своей судьбе пытаться стать матерью. Еще раз повторю, да? Возможно, тут и тема ЭКО замешана, и тра-та-та, и тра-та-та. Я думаю, вы все поняли, женщины, поняли, о чем я сейчас сказала, да? Возможно, ситуация, когда скажем так, через три месяца возможен какой-то конфликт, если вы уже мать, возможен конфликт с вашим ребенком из-за ревности к какой-то теме. Вот какой теме, уж там потом посмотрите, посмотрите и обязательно не забудьте написать мне под видео, что же там произошло. Теперь переходим к лунной вот такой дорожке. Что такое я вижу? Во-первых, мало камней упало, но... Упал камень такой, ясновидение, предчувствие, ощущение, куда идти, куда не идти. То есть первые два месяца у вас будет ощущение зажатости, как будто вас не пускает. Возможно, вы будете заниматься каким-то прошлым разруливанием прошлых дел, разруливанием от, отдаванием, будете заниматься отдачей каких-то ваших долгов. И только, только... Через три месяца карта фортуны, колесо фортуны повернется к вам, и чашечка перевернется и даст какой-то вам нужный и важный подарок, возможно, о котором вы давно мечтали. Это очень хорошо, но тут важно удержать этот подарок и не впасть в какую-то гиперсвободу, когда вы становитесь крутой или крутым, и когда вы готовы даже всех там друзей, знакомых, или там часть друзей послать на три буквы, потому что вы теперь вот получили вот эту птицу счастья. То есть тут как-то осторожно, то есть умеете вот эту радость пронести на какое-то время, вот тут вот интересная, дорогие мои, вам подсказка, прям смотрите, камень падает, как интересно, прям камень выпал на карту, что это такое, то есть вот, и еще подсказка вам, вот вам, посмотрите, я быстро сказала, да, быстро, потому что смотрите в себя, слушайте подсказки себя, слушайте подсказки каких-то бабушек, дедушек, умерших. Обязательно этот год, обязательно, лишний раз, хотя бы, значит, три раза в год посетите э, бабушкину какую-то могилу умершей бабушки, чтобы получить как благословение, как пом помощь невидимую, а может даже подсказку, потом во сне будете что-то видеть. То есть колесо фортуны тут очень будет работать, в теме родовые традиции, уважение к старшим, к своим хотя бы, да, вот, и какой-то замок, какой-то запрет у вас через четыре месяца начнет ломаться, и у вас получится, то есть замок перевернутый, он открывается, вы вступаете, может быть, заходите в ту дверь, какую вы хотели, и тут вот так. Еще хочу сказать, через 5 месяцев будьте осторожны с электричеством и с какими-то полетами на самолетах. Там двухнедельный такой период какой-то, не, не очень, скажем так. А я буду вот так делать, чтобы, чтобы люди, кто будет тайминг не хочет, некоторые люди перелистывают. Теперь переходим к квадрату, квадратику. Что мы видим? Прямо в квадрат упал камень, который я называю колесо фортуны. То есть, дорогие мои, через 3-4 месяца э, будет вам долгожданная какая-то, подарок долгожданный. И еще хочу сказать, что ближайший месяц э, не очень как-то у вас, потому что камень, с, э, так сказать, чертовской, от слова черт, чертовский, чертовской камень такой вот. Может быть, если вы будете подписывать какие-то деловые бумаги, вот что-то такое, обязательно 30 раз прям проверьте, что там вам подсовывает, в какую аферу вас хотят втянуть. Потому что камень демона, он предполагает какие-то подляночки, какие-то вот проверки вас на вшивость, поведетесь, не поведетесь. Особенно, если это касается покупки машины, продажи машины и каких-то что еще у нас дороги туроператорство да вот тут лишний раз что-то уточните что за фирма если там косяки в послужном списке вот тут такой момент ну и что еще хочу сказать дальше пошли дальше идем ну такой интересный период возможно через четыре месяца чтобы выжить может быть чтобы грамотно идти вперед по жизни вы немножко вот наденете маски какие-то, то хорошо, то плохо. Может быть это будет подстройка под начальство, ну как вариант, да, вот давайте проверим, да. То есть ради какой-то цели вы немножко двойственно, возможно даже двойственно вам придется как вариант. Может быть эта двойственность произойдет в доме чтобы все хорошо, чтобы какой-то важный человек в доме был на вашей стороне. Может быть, тут как-то в какую-то интригу небольшую придется войти. Ну, это такая подсказка вам. И в конце выходит вот тот камень, на который даже выпал вот этот немножко дружеский камень. То есть через 4 месяца, через 5 вам как-то начнет фартить в друзьях, в людях, в малознакомых людях. Даже вот я бы сказала, тут интересно. А может и родственник, какой-то дальний родственник нарисуется, как мы говорим, найдется и захочет как-то вместе предложить вам предложит какой-то бизнес или что-то. Тут вот очень интересно. А может быть именно там вы куда-то поедете и в процессе поездки найдете нужного вам человека сильного, даже такого, я бы сказала, ой, авторитетного, я бы даже сказала, как протеже, как блад. И подсказка от меня не знаю, что будь внимательным в подписании документов еще раз и посмотрите, может быть, что-то надо где-то подучить, подтянуть. В этом году будь осторожен с документами. Сам сама не покупай какие-то лживые документы. Вот такая информация вам, дорогие мои. А теперь. А теперь. На повестке момента карт, <смех> поле с картой, которую я называю «Солнечное затмение». Ну, смотрите, тут всего много. И в доме любовь, в доме какая-то радость, которую вы давно ждали, или возвращение. Вы знаете, как человек из плена вернулся, хорошее все, или человек как с войны вернулся. Дорогие мои, всегда говорила, еще расскажу. Русский эгрегор в этой всей ситуации победит. Хочется вам это или не хочется, но такова цель ви такова астрология. Итак, что мы видим? Что мы видим? То есть, я схожу так: вот смотрите по сравнению с другими э, знаками. У вас довольно насыщенная ситуация. То есть будете заниматься тема любви, может быть, если у вас еще нет любви, вы человека приведете к себе в дом, даже с родителями познакомите. То есть вот что-то такое хорошее, любовь такая станет огласка для всех. Через 2-3 месяца какие-то закрытые дороги могут открыться, появятся возможности, там, где вы их не ожидали, возможно, возможности, связанные с улучшением здоровья, ну, может быть, с какими-то поездками, связанными что-то с водой, что-то с водной, рыбной темой, речной темой, ну, на всякий случай. Если это, может быть, вы захотите открыть какую-нибудь кофейню с элементами рыбной кухни, как вариант, то есть и вас тут потащит, потащит, вперед-вперед события. Вот, может быть, вы лучше объединитесь, сильнее объединитесь с каким-то членом своей семьи и с членом своего клана, и вот вместе замутите проект, о котором давно, может, так вскользь говорили или рассуждали, знаете, под бокальчик пива, скажем так. Вот тут мне, мне вот, вот, вот тут нравится. Тема любви, смотрите, по-любому. И... Прихождение к цели непростое, но вы начнете, хороший будет рывок, правильный рывок, я даже скажу. И подсказка от меня, если хочешь правильный рывок, сделай какую-то благотворительную акцию. Или это, допустим, купить, ну что-то такое от всей души, помощь нужная помощь или какой-то старушке, соседки купит и на новый год целую сумку всего, чтобы у человека был праздник. Вы выступите в роли Деда Мороза и в этом году судьба выступит в роли Деда Мороза, будет вхождение в вашу нужную тему и будут невидимые такие помощи. Вот, дорогие мои, такие небольшие были подсказки. Кстати, еще вот тут лежит камень, от, от, отлетел. Он еще говорит, что если вы все правильно сделаете, то вперед еще, скажем так, вот как вы вступите в эту тему, и вперед целые девять месяцев какой-то будет большой фарт и пруха. Просто ангелы, ангелы потащат вас Вперед и дальняя дорога удачная. То есть не бойтесь что-то огласить, не бойтесь миру сказать, а я вот это, я вот теперь это, или я вот это открыла, или вот я это могу. Вот, дорогие мои, буду благодарна за донаты. Кстати, это сюда тоже входит и донаты. Ссылка на донаты под видео. И сейчас для тех, у кого развита интуиция, можете продолжить видео. И до встречи! Thank you.